Друзья, доброго времени суток! Меня зовут Вячеслав Костенко, вы на моем канале о инвестициях и трейдинге. Хочу вам сразу сказать большое спасибо за то, что подписываетесь на мой канал, смотрите мои видео, комментируете, ставите лайки. Это значит, что информация, которую я даю вам полезна и интересна. И у меня к вам будет большая просьба. Дело в том, что 90%... Зрители смотрят мой канал без подписки. Ребята, давайте догоним до 6 тысяч. Осталось совсем немножечко. Буду вам очень благодарен. Будет огромная мотивация для меня. Сегодняшнее видео будет являться ответом на вопросы к моему предыдущему видео по моему портфелю ETF. Ссылочку на него вы найдете сейчас в правом верхнем углу. Данное видео будет состоять из ответов на вопросы к зрителю Лусербиус, который задал несколько вопросов относительно того, что ему было непонятно. Я считаю, что данные вопросы очень кстати, и стоит озвучить ответы на них. Я думаю, что для многих из вас, из моих зрителей, будет не лишним послушать и получить какую-то новую информацию еще по данным вещам, потому что, как оказалось, не... Все, о чем я говорил, очевидно в данном виде. Итак, поехали. Первый вопрос. Непонятны доли актива в портфеле в процентном соотношении? Ну, действительно, вопрос правильный, потому что я показывал только лишь кабинет Interactive Brokers. И там, к сожалению, нет разбивки в процентном соотношении. по Именно для этой цели я сделал таблицу в Google Sheets. Они же таблицы Google. Здесь достаточно все понятно информативно представлено так вот процентное соотношение активов в портфеле выглядит вот таким вот образом В видео я говорил о том что стандартную схему взял для себя то есть 30 70 процентов акций 30 процентов облигаций но так как активов в портфеле у меня 4 естественно было непонятно какое соотношение акций к облигациям ну или точнее соотношение акций к акциям потому что здесь представлены различные сектора ценных бумаг таким образом вот эту вот колоночку вам нужно смотреть для того чтобы понять какой процент каких активов находится в портфеле как вы можете видеть на данный момент 42 28 это а он же etf на индекс на 500 дальше акции технологических компаний развитых стран 20 89 процентов хор рейд это недвижка и на недвижимость 998 ну и соответственно облигации 26 86 процентов как вам кстати такая табличка если понравилось поставьте лайк если кому будет интересно напишите сброшу на нее ссылочку так следующий вопрос относительно дивидендов платят ли дивиденды показанные и ответ достаточно прост Да, платят относительно дивидендов наверное Нужно снимать отдельное видео, потому что это тема, которую можно больше и более и шире раскрыть, скажем так. Но скажу так, что да, дивиденды платятся на эти ETF и среднее значение по дивидендам от 1,5% до 2,5%. Более подробно сделаю отдельное видео. Итак, относительно iShares от BlackRock. Наверное, было бы сначала правильным сказать, что такое BlackRock. Ну, собственно, набираем BlackRock в Google и смотрим. Это международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Ну и одна из крупнейших и самая крупная по капитализации. размера актива под управлением 7,92 по 912 триллионов на начало года составляет. И iShares. Перейдем на их сайт. iShares, видите, написано даже Buy BlackRock. iShares это ответвление. BlackRock или дочерняя компания, называйте как хотите, которая непосредственно занимается фондами ИТФ. Как говорит нам опять тот же Google, это семейство биржевых фондов, управляемых BlackRock. То есть iShares и BlackRock – это слова, которые связаны непосредственно. Так, переходим к следующему вопросу. Интересно, каким налогом облагается ETF на недвижимость, продажа и дивиденды? С этим вопросом я обратился к представителю АРТ Капитала вот буквально только что. На что он мне ответил, что по дивидендам в США снимают 15%, с прироста капитала не снимают. Ну и согласно налогового кодекса, вы должны самостоятельно подавать декларацию в украинскую налоговую вот то есть как бы ответ я не знаю исчерпывающий или нет но в принципе все понятно то есть тот плюс который у вас идет с вас э, там ну, то есть не там а сша ничего не снимает снимает только с дивидендов ну соответственно здесь в украине естественно вы должны э, подавать описывать в своей налоговой декларации следующий вопрос здесь дается ссылочка на часть видео в которой я э, говорю непосредственно о ребалансировке портфеля о том что на данный момент баланс портфеля составляет и выглядит именно так, и ближайшая ребалансировка не предвидится. Что это значит? То есть здесь все элементарно. Имеется в виду, что баланс портфеля это, собственно, те активы, которые в нем есть в данном процентном соотношении, вот, который здесь указан. Ну а ребалансировка это, соответственно, продажа каких-то активов с портфеля, процентное соотношение которых уже является большим, чем изначально запланировано. Соответственно, по нему фиксируется прибыль и данное, на данный, точнее на данную прибыль покупаются акции того сектора, который проседает в данный момент. Ну, если, грубо говорить, можно продать 2% говоря, IVV и закупиться, добавиться в облигации, потому что. Изначально по как бы, моей схеме работы, да, по моей стратегии работы инвестирования непосредственно в ETF у меня должно быть бандов 30%. Ну, они же облигации. Соответственно, их сейчас 26,86, а акций у меня 73 и 73,14%. То есть 3% акций теоретически можно продать, зафиксировать по ним прибыль и перебросить эту сумму, непосредственно докупив облигации, так как они сейчас находятся в небольшой просадке. Ну и таким образом это будет являться ребалансировкой, соответственно, чтобы баланс портфеля постоянно удерживался на одном и том же уровне. Баланс имеется в виду акции и облигации. Ну и относительно ответа на вопрос какие же рынки я имею в виду в своем видео, хочу сказать то, что на этом канале я также делаю техническую аналитику активов. То есть обсуждаем, смотрим графики, инструментов, смотрим, пытаемся прогнозировать цену, движение, точнее, направление движения цены. Поэтому рынки, имею в виду, какие криптовалютный рынок и фондовый рынок, которым в частности сейчас я занимаюсь. Ну и, собственно, глобально речь шла непосредственно об аналитике данных рынков. Друзья, на этом вопросы закончились. Я надеюсь, что дал исчерпывающие ответы. Если у вас еще остались вопросы на который бы вы хотели получить ответ, пожалуйста, пишите в комментариях под уже этим видео, ну, либо любым другим. Естественно, я с радостью на него отвечу. Ну, или на них. На этом у меня все. Большое вам спасибо за внимание. Прошу подписываться на канал. Давайте добьем до 6 тысяч. Будет просто великолепно. Будет сильной мотивацией для меня. Ставьте лайки, если это видео было вам полезным. И до новых встреч. Пока.